Наиболее талантливые абитуриенты в этом году, поступая в Казанский федеральный университет, получат от 80 до 100 тысяч рублей. Приказом ректора КФУ Шата Гафурова учреждена единовременная стипендия университета 100 балльник. Единовременную выплату смогут получить победители призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а также абитуриенты, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по предмету, являющимся профильным для образовательной программы высшего образования. Победитель будет получать... Единовременную выплату 100 тысяч рублей в сентябре, когда он поступит, если он поступает по профилю своей Олимпиады. Призер будет получать единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, если он поступает по профилю Олимпиады. Если стобальники также получили 100 баллов и по своему профилю поступает к нам, ну, допустим, человек получил 100 баллов по физике, идет в Институт физики, поступает. Соответственно, у него будет единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Помимо одновременной стипендии КФУ 100 бальник абитуриенты также смогут рассчитывать на специальную ежемесячную стипендию в размере от 4 до 10 тысяч рублей. А выпускники лицеев КФУ при поступлении в Казанский университет будут получать на протяжении учебы ежемесячную стипендию от 6700 рублей до 7550 рублей при условии сдачи сессии на ⁇ «Отлично и хорошо ⁇ 10 июля также вышел приказ, подписанный ректором университета Ильшатом Гафуровым, где выпускникам лицеев КФУ будет предоставлена скидка 20% на оплату образования. Услуг. Если у значит, абитуриента 220 проходной балл на то направление, куда он собирается поступать на бюджет, а у него 200 баллов по результатам ЕГЭ, соответственно, он может поступить на контракт и получить 20% скидку. Более 180 стубальников уже подали заявление в Казанский университет. 8 из них – это выпускники IT-лицея и лицея имени Лобачевского КФУ. По данным на 11 июля, свои оригиналы в Казанский университет подали уже 32 абитуриента с результатами ЕГЭ в 100 баллов. Единовременную стипендию в 100 тысяч рублей получат победители заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников, а призеры Олимпиады сумму в 80 тысяч рублей. Университет расширяет стипендиальные программы, таким образом поддерживая талантливых абитуриентов. Предполагается, что у этих ребят будет индивидуальная траектория обучения, которая позволит им закончить университет раньше срока. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.